Я раньше у нас подруга отжимался Убай, браток, деревня, заторвался И жили-ка всех у нас Ну что, который час? наших цах 23. 23 Если хочешь, то нас в наших цах 23 Если хочешь, то нас три Ты спи, Бадимская э, Пока тебе спи э, У нас как Калицкая э, Шанхай, столица э, э, э, Ты спи, Бадимка, спи И другим не мешай Молчай, как ты, хуйня Работал, вязай что вы Если бы люди мешают спать, давай я здесь насут. А? Ну что, срать? Наши цах 23, если хочешь у нас 3, наши цах 23, если хочешь у нас 3, наши цах 23, если хочешь у нас 3, наши цах 23, если хочешь у нас 3, надо поспать. Тепло хоть победа без дыр, и до раскаднего отряки. Поднишь. Давай, Поднишь. Путь. Браток, ты же человек. <смех> <смех> <смех> человек, Браток, ты же <смех> человек, понимаешь? <смех> все же мы, все ж мы люди, люди, люди, ты же знаешь? Наши 23. 23, если хочешь, у нас 3, наши 23, если хочешь, у нас 3, наши 23, если хочешь, у нас 3, наши 23, если хочешь